Есть три-четыре команды, у которых идет полностью, полностью пирамида, то есть начиная от команды, скажем, профессионалов и заканчивая детьми в возрасте 10-9, а даже и 7 лет, в некоторых, в некоторых клубах. Вот, если идет речь о Гдыне, где сейчас я работаю, вот, у нас сделана полностью пирамида, то есть начиная с самых маленьких детей. Старше, старше, старше. У нас будет уже первая лига и суперлига, скажем так. Да. То есть полностью идет э, омоложение команды. Прежде всего у меня будет 20-летние девушки играть э, в основном в команде. Вот контракт подписан на 2-3 года с девушками. То есть э, есть костяк, который должен заиграть через 2-3 года. Вот. Но опять же полностью идет э, работа с, э, с молодежными командами. То же самое. Часто мы собираемся с тренерами вот, и где-то Общие направления, общие задачи обговариваем. Вот. И поэтому есть три-четыре клуба такие в Польше. В некоторых, в некоторых клубах есть, скажем, только первая лига или там юниорская команда. У нас два зала в Гдыне. Один поменьше, один побольше. Большой зал, там, где, кстати, Асека Проком играет. Он очень большой зал. Поэтому, если приходит 700-800 человек, оно особо не видно на, на игре. Вот. Тем не менее, менее все-таки поддержка чувствуется. Ну, как, как во всех больших городах люди приходят, не, не особо бурные болельщики, тем не менее, когда игра идет интересная, зал, зал чувствуется. Вот, поэтому, я думаю, где-то так, ну, понятно, чем больше выиграешь, тем больше приходят люди. Вот, тем не менее, таких вот около, я же говорю, 700-800 человек так, в среднем наверное, на игры приходят. Город очень спортивный, поэтому даже посмотреть по находится стадион футбольный, находится стадион регби, баскетбольный два зала, то есть и вообще народ занимается спортом. Хотелось бы тоже, чтобы у нас так было. Видеоскоп спортивные видео.